Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать, с вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр «Павловые партнеры». Сегодня мы отвечаем на вопрос нашей подписчицы Натальи Герасимовой, как стать нашим партнером и где мы территориально находимся. Мы действительно набираем партнеров по всей России, мы ищем тех людей, кто будет покупать вместе с нами объекты на новых торгах активы госкорпораций. При этом эти люди могут находиться в любом регионе России, для нас это не важно. Поэтому, в принципе, где мы находимся территориально, в данном случае абсолютно не важно. Для того, чтобы стать нашим партнером, вам нужно сделать всего несколько шагов. Первое – это пройти качественное обучение в нашей школе, потому что мы должны быть уверены, что тех клиентов, которые мы вам передаем, грамотно и профессионально покажите им услуги, потому что все-таки клиенты обращаются в нашу компанию, мы здесь несем некие риски с нашим брендом. Второе, после того, когда вы прошли обучение, вам необходимо начать работу с теми клиентами, которые мы передаем. Здесь вы получаете тех клиентов, которые обратились в наш инвестиционный центр, но их бюджет для нас сейчас не так интересен, и поэтому мы готовы их передать вам. Если у вас все отлично получается, мы готовы работать с вами и по финансированию. То есть мы с вами покупаем объекты на активы госкорпораций. В том случае, если вы нашли очень хороший объект, но средств на покупку у вас нет. Здесь я часто слышу такой вопрос, а зачем это нужно нам? Почему такие интересные условия мы предоставляем? На самом деле здесь все просто. Мы на этих торгах работаем уже несколько лет, но по практике уже понимаем, что рано или поздно сюда придут другие игроки. И именно по этой причине мы решили сделать шаг на опережение и создать свое сообщество на этих торгах, запустить на эти торги своих людей, с которыми мы будем совместно покупать эти объекты. И финансирование в данном случае это как раз таки наилучший способ быстрого выкупа имущества, потому что Здесь на самом деле для нас это хорошее условие, для вас мы должны понимать, вы получаете от нас деньги, у вас есть возможность заработать, но при этом работать будете вы. То есть вы для нас это руки, да, чтобы везде одновременно и быстро скупать очень выгодные объекты. Я надеюсь, что я ответила на все ваши вопросы, если у вас они есть, можете писать их прямо под этим видео, я с удовольствием на них отвечу, приходите на наши семинары, мы рассказываем про это партнерство и будем рады видеть вас в нашей команде. Всем отличного настроения и отличного заработка, всем пока!